Здравствуйте, на связи Андрей Ашурмен, создатель и автор практика «Махамелеон», с помощью которого вы сможете получать больше 5000 рублей в день. Чтобы вы не сомневались в том, что я говорю правду, я хочу показать вам, как работает мой метод заработка в реале. Вот мой личный кабинет, вот моя почта. Вот мой номер телефона. Переходим в видео. Вот видеоролики, с помощью которых я зарабатываю хорошие деньги. Я полностью автоматизировал процесс заработка с помощью сервиса, о котором вы узнаете уже на моих уроках. После простой настройки системы остается только э, наблюдать за изменениями моего баланса. Как видите, на моем балансе практически 3100 долларов. Следите за балансом. Сейчас я обновлю страничку. О, вы видели? Баланс увеличился почти на 2 доллара буквально за несколько минут. И это происходит постоянно, без моего участия. Видите, еще немного капнуло. Давайте попробуем еще раз. О, отлично. Деньги я специально не выводил около месяца, чтобы показать вам, сколько реально можно зарабатывать на просмотрах видео. Сейчас я закажу вывод и обналичу эти деньги. Итак, я так что приехал, большие пробки, я немного замерз. Я обналичил свои деньги. Вот они, здесь ровно 3100 долларов. Давайте зайдем в мой кабинет и посмотрим, сколько я заработал за время моей поездки. Переходим по ссылке, обновляем страничку. Как вы видите, с баланса списались 3100 долларов, а я заработал еще 14 долларов. 3100 долларов за месяц работы. Неплохо, правда? И вы можете зарабатывать столько же. А знаете почему? Потому что мой практикум действительно работает. Работает в отличие от всего хлама, которым сейчас наполнен интернет. Сейчас изучите информацию на моем сайте и присоединяйтесь ко мне. И зарабатывайте также. До скорой встречи. Подождите и уходите с пустыми руками.